не надо ничего переворачивать, не надо себя перепрограммировать, надо осознать. Это намного проще. Главная задача – растождествиться. Крошка-енот, мультфильм, посмотрите. Я о том же говорю. Вот я, я давно его видел, этот мультфильм, но мне недавно о нем напомнили. Я к тому же пришел. Вот смотрите, вон зеркало, там отображена... По одной оси, отраженная в, это, в обратную сторону, наша реальность. Что с нами сделали? Что за... Никто с тобой ничего не делал. Ты сама себя сделала такой. Ты сама на себя образы сейчас накладываешь. Ты ничего не слышишь? Я слышу. Что с нами сделали, мы Это ты... рот потеряли свой. Это ты сама с собой сделала. Что нас ты нужно Стой. Было учить. Стой. Стой. Ты сама можешь вернуть себя в другое русло. Сама самообразованием да. заняться. А ты сама на себя накладываешь определенные образы. Вот самообразование у тебя идет не в ту сторону. Ты сама на себя накладываешь негативные образы. Вот сейчас детей нужно этому учить. Да ты сама себя сначала научи, прежде чем других учить. Да я других не собираюсь учить. Мне дети взрослые, они уже ставят. А кто будет детей учить? Родители в них есть. А ты а что, нет? не будешь учиться, тебе это не надо? Нет, я за себя, это, я не про себя. Думаю. А почему не про себя? Опять стадия видания. Мне уже наплевать на себя. Я увела. Я по мере своих возможностей... А, что, тебя, а, а чем ограничены твои возможности? Не знаю я. Образом увидания. Не знаю, чем они меня ограничивают. Образом увидания. А? Буду стараться пытаться. А так я не знаю, могу. Так пытаться быть, или стараться? И стараться, и пытаться. А чем эти слова отличаются, знаешь? Нет, не знаю, но.. Надо узнать, прежде чем а говорить. Просто, Дина, так ты посмотри, сколько мы должны знать. Так, а мы так далее? А, а мы... ты как хотела? У тебя пляпы готовы? Да. Там пляп, тут пляп. Вот. Там ляпну. Так мы и Сплошные воробьи повылетали, они, ляпу, а слов-то нету. Я. А слов-то нету. Сплошные воробьи повылетали, а слов нету. А образы наложены. Вот тошь. По методу шичко надо себя перепрограммировать. Не надо себя перепрограммировать. Надо осознать. Еще раз возвращаемся опять к этому в стадии самоопределения. Раз Растождествить себя с персоной, персональными данными, с бумажкой, с паспортом, с актовыми записями, со свидетельством о рождении. Как это делается? Опять же, при первой встрече в судах полицейские всегда начинают устанавливать личные данные персоны. И если вы начинаете отвечать за персону, они как говорят? Вот есть... Вот э, э, есть такие, так называемые реквизиты, да, э, что у человека живого, что у э, персоны. Похожие реквизиты, но на самом деле они кардинально различаются. Например, дата рождения. Они спрашивают всегда дату рождения, не день рождения. Человек родился в день рождения. У него есть день рождения. Раньше писались в о рождении, вон я смотрел эти императорские всякие выписывали справки там написано ну допустим 14 день прям написано цифрами 14 потом тире день месяца июль буквами написано прописью дня. да да да так пишут и потом ну, могут цифрами год написать это года от Рождества, там христова могут просто год написать цифрами но сам факт что пишут именно дня 14 дня то есть это не дата а дата рождения есть только у персоны. У персоны нету дня рождения. И это проверяется элементарно. Я зову вас к себе на день рождения, а не на дату рождения. Никто никогда не говорит, приходите ко мне на дату рождения. Потому что живые люди так не говорят. А дата рождения есть только у персоны. И вот через эти э, ключевые, как говорится, реперные точки, они э, вот это, производят вот это то самое слепление персоны и человека. Когда человек начинает отвечать за персону через вот эти э, каналы, которые они открывают, вот через дату рождения, если ты называешь дату рождения, все, ты уже открыл этот канал и ты сам себя э, уже за это, встал за персону и отвечаешь за персону. То есть ты за персоной стоишь. ты говоришь, моя дата рождения такая-то. Хотя на самом деле у тебя нет даты рождения. Можно остановиться? Хорошо. Я говорю. Герофицер. офицер Кто? Герофицер, Я всегда к ним обращаюсь. А что это <смех> такое? <смех> <смех> Đây, дорогой, дорогой называется, дорогой офицер. Э -э значит, вот тут в протоколе написано дата рождения. Он мне спрашивает, дата рождения, тетка. Я говорю, ну, наверное, день рождения. Ну, он услышал от меня. А в протоколе так и написано дата. Я что, должна зачеркнуть, зачеркнуть вот это слово «дата»? Он же не, не зачеркнет это. Давай разбираться еще раз. Дата рождения – чей реквизит? Персоны. Ну. ну. А к тебе он какое отношение имеет? Ну, правильно. Я же его и говорю. Я не персона. У меня день есть. А он да ты, ты Тетя, что ты тут мне втираешь? Про какой-то день, про какую-то персону. Я тебе сказал, вот это говори, значит, ты говори. Твоя ошибка в том, что ты все э, пытаешься разобраться в них, но не в себе. Нет, хорошо, я ему сказала так, как надо. А он записал так, как ему надо. Что делать? Ничего не делать, пускай пишет, как хочет. Ну, а... ну, и дальше. Ничего. В чем, вопрос? В чем проблема -то? Как протоколе растождествиться фигурирует через фигурирует вот эту, слово, эту бумагу? В протоколе фигурирует слово «дата рождения». Ну, все правильно. А так так это же дата персоны. Дата рождения персоны. А как он зафиксирует, что я ему сказала? Так ты и говори ему, да, дата рождения персоны такая-то. А, дата рождения персоны. Конечно. Такая. Растождестви себя с персоной. Он тебя спрашивает, твоя дата рождения. Я а ты ему говоришь, дата рождения я персоны такая-то. Что он должен записать мои слова? Дата рождения слова персоны. Так, протокол на кого составляется? На тебя или на, на персону? Персон. Так, а при чем тут ты-то? Опять все слеплено в единый комок. У тебя персоны, и ты вот она, блин, в это. Взяли глину, черную и белую, и вот так вот слепили, получилось серое. Вот это ты. Ты когда разделишь себя с персоной-то? Вот твой самый главный этап, не пройденный, абсолютно. Это самый первый этап самоопределения. Они на живого человека. никогда не, со не составят протокол. Это невозможно. Но на персону составят. А вот по протоколу же составили на Да, составляют, да. Ну, выход какой? Дать понять, что за персоной стоит живой человек. Расписаться определенным образом. Это... Я вот сейчас недавно в интернете посмотрела короткий ролик. Мужчина тоже, по-моему, я не знаю, не с тобой разговариваю, не знаю. Не помню уже. Значит, тоже приставился там по, по 20.6.1. И он представился и все записал так как надо, себя разделил от персоны, вот. И меня привезли в суд. Судья на ходу там что-то там сказал, ты виновен. Вынесло определение, выписали ему штраф и ничего даже его слушать не стали. Это кто где? Да, что это за... вот у меня на канале. Да, у тебя на канале там. Кем да ты зазвонился? И ты считаешь, что он живой мужчина? Не знаю, он же сказал, что я все сделал так, как надо. И... Нет. А меня даже нет. Слушать не он стоит. разговаривал примерно так же, как и ты. У него не было четкого сознания. И самое главное... Рас... Что? Правдастер. Вот видишь, правда, говорит. У него не было растождествления. Он говорил то, чего не осознавал. Точно так же, как и ты говоришь. Не осознавая, что ты говоришь. Они это увидели, у него нет... Вот Возвращаемся к стадиям самоопределения. Первое – растождествиться. Второе – самоопределиться, кто ты. Третье – получить знания. У него знаний не было. Он не самоопределился, он не растождествился. То есть, три этапа он не прошел. Потом осознайте эти знания полученные, четвертый. И пятое – это применить их на практике. Он четыре стадии пропустил и пошел сразу в пятый класс. Чего ему там? Вот придет ребенок в семь лет... Сразу в пятый класс. Какие у него оценки будут? Да его вообще выгонят. Скажут, о чем с ним разговаривать, Он даже писать не умеет. Хорошо, у меня еще один вопрос. Осознание знаний полученные. Когда составляют протокол, и я не хочу говорить им э, про себя, ничего, да, имею право хранить молчание. Про кого? Про... Не про персону. А про кого? Про себя? А, да, а да, кстати, да. а я про 51 Статьи. я <с <с про, про кого это именно брала про проник молчания? Про персону или про себя? А? А? Перечитай статью. Там написано «против себя». Перечитай статью. Там написано ключевое слово «каждый». А что такое «каждый»? каждый И в этой прошуре везде написано, любой. никто и каждый, никто и каждый. Любой, каждый. Каждый это любой, да? Да. Поэтому человек может ссылаться на 51-ю статью. На их 51-ю статью. Там уже не сказано, каждый гражданин имеет право. Или каждое физическое лицо. Там сказано, Каждый. <смех> Зависла? То есть, они знают, те, кто составлял эту статью, они знают. Да не важно, что они знают, еще и раз и повторяю. Нет, правило. они не важно, что они знают, не знают. Главное, чтобы вы это осознавали. Забудьте про них. Хорошо, каждый, любой, э, смотри, э, говорю, не хочу, храню э, молчание, чтобы у меня, значит, ничего не было. Они говорят, ну, пошли, дорогая, в этот, повезем тебя в отделение, и там установим, ты кто. А, нет, тут написано «никто», никто. не обязан сидеть только. Кто такой «никто»? Странное такое, такое название, значит, слово подобрали. Ну, если ты сразу не называешься, никакие персональные данные, и не говоришь, какого имени ты хозяйка, вообще ничего не называешь, получается, ты «никто». Никто ну, не обязан. Они говорят, в мы там, мы а вот тут надо пересматривать лекции о самостоятельной правозащите. Что надо делать, как делать. Тут тоже определенные знания нужны. Это вот третья стадия. Получить знания. Вот здесь нужно. Потому Когда он... они начинают беспределить. Он Ими, а потому что они действуют строго на основании знаний. У них есть четкие инструкции. Вот, вот эти инструкции – это их знания. У них нету растождествления, у них нет самоопределения. У них, у них есть только знания. У них нет осознания этих знаний. Потому что они сами понятия не имеют, что там написано. Им, им этот, начальник приказал, им поставили инструкцию, прошили. У них есть определенная программа. Вот как есть прикол. Действует по программе А. Я, когда у нас начинались три года назад, видео видеопоходы, мы кому-нибудь разговариваем, они что-то тормозят. И я говорю... А, ну понятно, Действую по программе А. Программа А не найдена, еще программу Б. Программа Б не найдена. Действую по программе еще А. Раз, Артур, для я не на меня опять, ну, опять что? на тебя. Ну, давай закреплять урок, а? Так я о том же. Расскажи, Твись. На тебя невозможно протокол составить. Меня спрашивает. У меня спрашивают... У тебя спрашивают, да. да? Дата рождения. Дата рождения. Я говорю, не хочу отвечать, имею право молчать. Они говорят, место рождения, не хочу отвечать, имею да. право хранить да. молчание. Да. А, они говорят, э, ну чё, нет у них этого планшета, не могут они, значит, там позвонить кому-то, не могут по форме P1 установить. Ничего не могут. Вот, ну, говорят, поехали с нами, что мне, садись да. с ними ехать? Ну, если не поедешь, 19.3. Они обязаны тебя задержать для установления личности? Ну и так понимаю. Могут... При определенных основаниях их и четыре. Да. Угу. Если, если что, ориентировка, да, если там... Об, это, об, об этом я говорил в лекции. Нет, не понимаю. Я... При, привезли меня тудой. Ну, допустим, привезли еще. Вот, ну и опять... Да. Я говорю, я имею право хранить молчание. Они говорят, ну молчи, а мы в форму П1. Они запрашивают форму П1 и все вписывают. Ну, если ты проявляешь невежество, ты отказываешься от защиты своей персоны, отказываешься от взаимодействия с данной системой, на тебя идет атака, а ты ничего не делаешь, ты даже щит не выставляешь. Не то, что мечом там помахать, но, образно говоря. Что я должна делать? Тоже сидеть молчать? Пока. Применять знания. Я тебе говорил об этом. Три ви видео заснял об этом. Как самостоятельно по это защитить себя и свою персону? Подожди. В целом о персоне ты мне скажи именно конкретно вот этот промежуточек. Где устанавливают вот эти вот самые установочные данные? Но ты имеешь в виду, что будет, если ты вообще ими ничего не назовешь? Если я не назову установочные данные, дату рождения, место рождения, фамилия, имя, отчество, персоны. Пусть сами заполняют. А потом я уже... Они не смогут заполнить, они не смогут составить протокол. Они, они, они предпримут все возможное для того, чтобы установить я персону. Сказала, чтобы я что ну, это раз. А если ты не говоришь, что делать? Ну, Я Пытать? так полагаю, они должны позвонить в паспортный стол, запросить форму P1, должен... На кого? На персону. На какую персону? На предположительной, которая вот с ними рядом сидит. Так какая? вы же молчите. Какую персону? Имя, отчество, фамилия. Установочные а данные нужны. Ну, не называй. Они что, бить не начнут? Есть такие случаи, что бьют. Есть случаи, что фотографируют на личный телефон. И ВКонтакте есть сервис, найти по фото... Вконтакте ищут, в Фейсбуке, это у Гугла есть функция найти по фото, ищут, смотрят, а имя, отчество, имя, фамилия есть, дата рождения указана, все, раз пробили, похоже, вот, точно она, все, форма 1П, поехали. Думаешь, если я молчу, они мне фотографируют и отправляют туда, Фотографировать и дактилоскопию, могут через дактилоскопию, кстати, дактилоскопия, это прописано у них а... в правилах, они имеют право дактилоскопировать только в случае, если невозможно установить личность и есть основания подозревать, это, там, я не помню, то ли подозревать, то ли совершил административное правонарушение. То есть уже даже при административке они сами себе прописали, что они имеют право для дактилоскопировать. Кто больше, лучше сказать данные персоны? А что ты их скрываешь-то? Смысл их скрывать? Ну, если там написано, Чтобы там, 51-й, да. типа, имею право хранить молчание, почему бы не похранить ее? Молчание-то это. Ну, ну типа, не... поработайте. А как поработать? А поработать себе на... Ясно, ясно. То, что... Я тебе расскажу случай, вот то, что, к чему ты клонишь. Есть такие случаи, когда люди специально, которые именно тему живых тестировали, они специально, как сказать не провоцировали полицейских, но специально отработали вот этот путь, когда их случайно задержали в магазине, там я не помню, то ли по маскам, то ли еще почему-то, они специально решили протестировать вот этот путь полного абсолютного молчания. Попробуйте сами найти установить. И их было человек 7, что ли, так вот четверых, по-моему, ну какую-то часть из них, каким-то образом определили. Я не знаю, там по фото, по видео как-то распознали лица или биометрию они когда-то сдавали, или еще что-то. Либо где-то э, неосторожно имя друг другу сказали, а они услышали. То есть, между собой общались, сказали, а те раз, а имя есть так, примерный возраст, там 60 70 а, пробили, пробили, пробили, о, вот это похож. Кого-то нашли, а четверых не смогли определить, и они их отпустили. Все. Ну, а вот присутствующую, понятно, как себя защищать Нет, или как? Нет. Ну, я три, три видео записал. Неужели не ясно? Вот меня, видишь, этот вопрос волнует. Первоначальные три позиции. Не, мы просто договорились же, чтобы сначала обучение пройти. Просто вот с, с этого дня мы можем обучаться каждую неделю. Я считаю, это очень главное. Нужно разобраться в этих штуках. Подожди, подожди, подожди, что самое главное по твоему мнению? А, а, начало протокола. Да ну, нет, а ну, ну, Антон же сказал, мы же проходим сейчас вот, само, вот пять стадий. Раз, тождествление. Все, даже, Ты даже не записала. Не Тебе записала. это не интересно. Первый пункт какой? Вы не торопите, подожди. подожди первый Извините. пункт какой? На пути самоопределения Пункт как первый какой? У меня самоопределение. На пути самоопределения. Я Ой, не ну говорю. Давай вопросы, потому что, во-первых, я не могу тебе сразу вот так отвечать, как знаешь на уроке. Ну, ка встаньте, ответьте мне, что там было. Ну, Муж не вставай. Давай дальше. Написано это Что это такое? Отделить вам к, к стакан от телефона. Вот. Ты отделилась? Пока нет. Опять? Но ну, у тебя есть прогресс. Подальше. Ты уже говоришь ну, персональные я же еще данные. Я думать буду. Я чипай, думать буду. Это все поговорим, поговорим. Поговори. А при чем тут Чапай? Надо не... это переварить, это все. Говори осознанно. Дальше. А то, тут мы с твоей люди держим, это Так осознанно. вот я тебе говорю, нет смысла дальше продолжать обучение до тех пор. Вот я назвал видео само... Само... Как самозащита. Да, право, самостоятельная правозащита или народ созрел. Народ-то созрел, но не дозрел. Вроде созрели, да, хотим получать знания. Но куда двигаться, как двигаться, они не, не понимают. Многие эти три лекции до сих пор... Ну, некоторые посмотрели, некоторые не смотрели. Некоторые по несколько раз посмотрели, но понятия не имеют. И не смогут применить даже на практике часть тех знаний, которые там даны. В этом проблема. А проблема кроется ты в том, ты что, зафиксировала все твои... да, молодец, молодец. Но ты не сможешь это все применить до тех пор, пока ты не пройдешь четыре этапа. Пятый это применить, действовать. А четыре ты не прошла, ты даже первый не прошла. Вот первый расстояние самоопределиться, получить знания, осознать эти знания, а потом только действовать. Мы потом можем после вот этого обучения, мы можем даже разбиться по парам, потренироваться. Да? Да. Потом можем даже взять, распечатать протокол, заполнить его как, как необходимо. Но это потом, не надо. Да, мы уже разбились по парам, это моя пара. Моя тоже. Как в буддизме, значит, благородные истины. Нужно сначала осознать, что ты болен, да, страдаешь. Так, народ, народ, одновременно не говорите, пожалуйста, я потом плеваться буду. Ты-то, смотри, не вздумай мои речи. Пламени, как ты, не вздумай. Э, как ты не вздумай? Интернет выкладывай. Как ты не вздумай? Я же не сказал, вздумай. запись ведется. Не разрешаю. В смысле? Нет. А что, я просто так, что ли, обучение провожу? Ты, ты там обучение свое, свое разговор, ну, ну, Тогда больше не разговаривай со мной. Здрасте. Здрасте. Я, Здрасте. я, я учусь... без тебя буду проводить обучение. Я... я что, потом каждому буду сто раз одно и то же разъяснять? Ну, ты же не лично мне рассказываешь. И тебе, и всем. Ну, вот. ну. Да кого боитесь? А что ты боишься? Не, ну там такие глупости. Я говорю. Какие глупости? А это не глупости, это большинство так думает. И а моя да. задача через эти видео пробудить всех одним разом. А скажешь, Они созваниваются с каждым по 500 раз в день это и разъяснять одно и то же. Что -то что -то, что -то -то вопросы -то. Да ничего не придурочно, Сам, самый раз. Ну ладно, дальше. Ну, путь ясен, Ой. растождествиться, это первое, на чем всем вам нужно трудиться, у меня растождествление произошло, он меня, Тебя Костян, без... тренирует постоянно, да -да. А чё... Антон Николаевич, я сижу молчу, он. Антон Николаевич, я сижу молчу, не всегда он, не ну, а иногда я отвечаю, так а что ты ему орёшь? он в сумке лежит, нет, бывает, отвлекается. Ну, редко. Ясно? Mm -hmm. Тренируйте друг друга. Ну как-то, видите, мы не привыкли. Сразу. Не обязательно. Эй, Машка, а ты что делаешь-то? Вы привыкли, там, Марья Ивановна, как у вас дела? А я вас не беспокою, а у вас есть время поговорить? А Если ты дала добро человеку, можете ко мне так обращаться, Это... то тут все нормально. А я ему сказал. Я живой мужчина. Хозяин меня Антон. Он мне специально провоцирует. Антон Николаевич. А -а -а, он писал, чтоб ты не конечно. Чтобы ты не забывал. Конечно. конечно. А вот к нам никто так не обращается. Так тренируйтесь. Как низкий? Как это низкий? Вон <связывая> <связывая> зайди в любое это. Самое хорошее это, когда прежде чем что-то ответить, нужно подумать, что ответить. И если человек начинает думать, что ему ответить. Тогда, естественно, вот этих автоматических высказываний не будет, как у вас вот все это Вылетает как из... Вот. А вы сначала подумайте, вот вам задали вопрос, вы подумали, а, и тогда уже отвечайте, а не автомата. Вот так и все. Я когда в видеопоходы ходил три года назад, я прям сам за собой наблюдал, как у меня мысли идут. У меня открывался конвейер, такой вообще колоссальный, я сам удивлялся. Вот ты держишь селфи-палку с телефоном, да, ты должен э, слышать все вокруг, отслеживать, куда микрофон направлен, какую, э, где сейчас человек говорит, как он в этот микрофон, попадает ли его звук, э, тут э, говорит тихо, надо туда направить, в общем, выбираешь еще перспективу, куда направить видеокамеру, при, при этом смотришь, чтобы стабильно это все было, не дрожала рука, да следишь за, за своими соратниками, кто где находится, где у кого какие руки, чтобы не, никто никому рукоприклассную не применил. При этом ты их слушаешь, они а каждый из них говорит, и ты должен это все слышать одновременно. Да? При этом ты сам с кем-то разговариваешь. Ты, во-первых, думаешь о том, что ты до этого сказал. Вспоминаешь постоянно, о чем я говорил до этого. Думаешь постоянно о том, что ты сейчас говоришь вот они, три потока у меня открыты, и думаешь о том, что ты сейчас вот буквально скажешь следующим словом. И вот у меня постоянно вот так вот... То, что сейчас говорю, это вот оно вот здесь вот сейчас. В прошлом я, у меня такая линейка, там Тру", такая длинная цепочка, и в будущем вот она вот подходит, и я вот каждое слово... Вот это не надо, вот это надо, и вот это постоянно вот этот конвейер, который вот он движется постоянно, и я его произношу, я его постоянно перебираю. И у меня такое впечатление, что я ни черта ничего не понимаю, у всех все понятно. Они все уже <смех>, определились. У кого такое же состояние? Поднимите руки. <смех> Видишь, ты не одна. У нас четверо. Кажется, я одна такая тупая. <смех> не, пятеро. Накладывайте, накладывайте. Сама себе уведающий образ накладываешь. Как ты можешь оживиться, если ты помирать собралась? Мысленно. Да я живая. Чую. Да какая живая, я ты живая, если ты постоянно говоришь, я тупая, я ду... какая-то придурочная, мой путь закончен, и мне это не дано. Ты зачем себе про себя такие слова-то говоришь? И думаешь так же. А если сказал, значит, ты думаешь так же. А если думаешь ну, так... Ты не нагнетай. Что ты мне уже а не я тебе не нагнетаю, сказал? я тебе правду я уже говорю. об этом буду. Вот, я тебе правду говорю. А Дело я сказала, а другое ты мне уже Я не тебе его по... вот самый, давай главное... Подожди, давай самое главное поясню. Откуда слова берутся? Прежде чем произнести слово, ты должна его подумать. Давно уже учеными доказано, что даже если человек мысленно произносит какое-то слово, у него кончик языка двигается так же. Как если бы он... Микродвижения происходят, незаметные глазу даже. Можешь сама за собой понаблюдать, все равно язык это мысленно. Вот когда думаешь что-то, у тебя язык микродвижения совершает абсолютно точно такие же, но микродвижения. Как если бы ты говорила эти слова. Отсюда и выражение мысли материально. Потому что язык отображает каждое твое слово в движении. Микродвижение. Так вот, слова берутся из мысли, а мысль берется из ощущений. Из души все идет. Произнеся вот это слово, ты сама себе вот этот образ, увядание, загнала в душу. Не верю. Значит, поэтому я то, что не надо, не говорю. бо Если скажешь, что вот и этот язык сидит за зубами. Вот. А то, что ты сказал, там все это, это не верю, как сказал этот великий режиссер. Дальше. Ответ... Вольному воле. А? Вольному воле. Вот, да, потому что... Этому. Переповерьте. А? Переповерьте. Да. верят тому что проверен это нужно еще почитать, эти все. Это, что ты вот отсюда я и говорю когда человек допустим на кого-то вот ты сказала я с мечом иду туда это это это не просто слова это, подожди, это, это вот обратно от да? Раз ты произнесла эти слова, значит, ты и так подумала, значит, ты так ощутила, значит, это у тебя в душе. Ты понимаешь? Ты в душе сходишь это с мечом слова, везде. Нет, и это слова не пустышки. Понимаешь, это для красноречия, для, знаешь, какого-то словесного там... Не буду говорить какое слово. Нет. Я работаю, можно добавить? Я работаю на своем да? У меня постоянно, каждый день приходит клиент. И каждый день они пытаются у меня материться. Я строго настолько запрещаю материться. Ну, не запрещаю, я говорю, пожалуйста, не ругайтесь. На протяжении многих лет вся моя клиентская база, заходя ко мне в бокс, не ругается. Выходят, ругаются, в боксе они не могут ругаться. Или если он что-то сказал, он говорит, ой, извини, я же забыл, ты же не любишь ты. А что это дает? Что это дает? Чистоту в моем пространстве. <как> Конечно. А что материшки? Зачем? У меня. У меня, -то меня с... один товарищ съездил к нему на СТО. и он рассказывает. Я говорю, таких историй я, нигде никогда не видел. А, что такое? Да обычно там все что-то двигаются, дай эту херню, дай, дай эту фигню там, да пошел ты и все такое, там, то движуха. А тут все спокойно работают, там, там, раз, тут подъехал, то все. как в храм попал. Тишина! Все трудятся, но никакого шума нет. Говорит, еще как в музей какой-то попал. Атмосфера другая. Потому, что образ. Образы отрицательные не витают в воздухе. В эфире. Нет, ну, в некоторые слова можно вложить такую силу какую-то, да, а в некоторые слова лично для меня, которые я иногда произношу, а произношу я их иногда и много, но я не вкладываю никакого смысла в эти слова, ты они вот так мне кажется. так летят и летят, понимаете, я и забыла, что и сказала. Я же говорю, надо было видео снимать, я бы тебе показал, как ты сказала, я с мечом там воюю, хожу воевать, Нет, я тебе в глаза, я, я прям смотрел на тебя, я видел, ты прям с мечом шла, Нет. как ты сказала, кто ты имел в виду? Я это видел. Я свои глаза аж не вижу. Я только... А я вижу. Почаще к зеркалу подходи. Ладно, давай я не серьезно. Давай не про меня. Не, а что не про тебя? <связывая> Мы говорим не про тебя, а про твой меч. То, что ты сказала. Ну, он останется со мной и будет рядом. Опять <связывая> <связывая> 25. Может, пока да? В ножна? Да, Пока да. Как меня этот один депутат? Депутат сказал, что что ты там бегаешь со своим флагом? Я говорю, так я говорю, с триколором бегаю. Я говорю, я же не бегаю с другим. Ну, даже кахан у нас были разбор. Вопросы? Ну, дальше. Мы остановились на растождестве. Дальше там что-то, что дальше по теме. Ну, Вот это самый главный этап. Как, как только человек растождествится, я готов разговаривать на тему самоопределения. Я уверен, что никто из вас не растождествился до конца. До конца да. Нет, как же до конца? Мы все на начальной стадии сидим. Абсолютно все. Потому что не понимаю. Что к как мы должны? Вы не врачи? то, что на первой, вы даже к первой стадии не подошли, потому так. что у вас нет осознания, что надо растождествиться. Вы как бы слышали это там что-то да. там, там паспорт, там это, но Реальные шаги, и тем более тестирование, и вот как меня тренируют, да, тренировок у вас нет вообще ни у кого. Хорошо, давай задание. Вот так с, с, с бухты барах вас разбудят ночью там. Ты кто? А? Давай задание. Антон Николаевич. Задание. А да, если ну, ты ему скажешь, ты можешь меня называть Антон Николаевичем? Назвался Антоном Николаевичем, полезай в сумку, называется. Все, говори. Что, товарищи, я? домашнее задание. Какие товарищи? Все уже это. А кстати, а мы как, кто тут сидел? Нет. Кто? А кто? А ты кто? А? Обратно первому вопросу возвращаемся. Ты кто? Опять 25. Ты видишь, ты в себе не разобралась, а тебя интересует, кто здесь собрался. Нет. Как обращаться? Ты обращаться? опять во внешний, это. вектор внимания Нет, направляешь а обращаться вовне. Внутрь обратись. По себя послушай. Свой внутренний голос. Разум. Слышу, кто ты? Говорите, не, знаете, не, знаю. Не, на душу, се... не знаю. Не найду душу. Не знаю. Как? Через знания. Как? Я тебе даю я знания. Читаю, я читаю, вот смотрю и читаю, блин. Я тебе даю знания. Знаний полно. Я сам все искал. Мне никто не учил. Я, это, я тоже ищу и читаю. Ну и вот. Применяю, как получается, при возможности. Ну вот и ответ. Так как вам обращаться, Йопр Да просто. К нам, ко всем? Да. Народ. А, народ? Ну да. Ты что, не слышала, как я говорю всем? Народ, я Нет, говорю. Здрасте, народ. Я всегда говорю, народ, где у нас чай, где у нас стулья. Не обращал внимания? Я слышал. Ну, а что спрашиваешь -то? ты? Кому что по другому построить? Допустим, мы... Задаем вопросы, которые нас интересуют Антону. И смотрим, как он отвечает на эти вопросы. Ну, О, -о, -о, вопрос? О, -о, О, началось. началось. Да. Ты что, я хочешь пробить, что ли? Нет, ну, просто наглядно будет понятно. Да, как я понимаю, что наглядно. Но я не хочу себя ощущать, как в, это, как в психушке в отделе, когда мне по 30 человек да, допрос устраивали перекрестный огнем.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 Это только программы, и роботы не могут сами себя перепрограммировать. Они не могут. Их может только программист перепрограммировать. Ужас один, А, а ты можешь. Это? Как это нелегко, я вам скажу. Лично для меня. Не знаю, может, уже да все Ну вот как я ко всем обращаюсь. Не я не ли, либо добрый человек, вот все знают я, либо добрый вечер, добрые люди, или там мир всем добрые люди. Ну так, это же нормальное обращение. Это ваши программы, и рамки да. вам говорят, что это сложно, что это вот так вот нельзя, это кому-то что-то не понравится. И не Сами произносите даже этих слов тяжелых. Говорите, мне тяжело. Не говорите этого. Не надо этого говорить. Сама на себя опять в образы осознавайте, накладываешь. Осознавайте внутри себя. Просто. Образ, увидание. Лучше помолчать иногда, просто помолчать и понять, что происходит с тобой. Да, пойми, добрая женщина, что ты добрая женщина. Да, вы же прекрасная да. женщина. И... Мать! Да. Мать, представляете? Мать. Что-то вы мне... Вы же Вы детей рожали. Как это? Ну и что? Я могу ее родить? Да я не могу родить. А вы матью, представляете? Ну, как это? Зато она зачать не может. Зачем ты про это говоришь? Опять низко уровня пояса этого. Уходишь. Зачем? То я в виду... войнушке какие-то, виду... то ниже пояса. Я имею в виду, что мать, Ты общаешься на равных. Мать, женщина. А ты начинаешь разделять. Подожди. Мать. Я могу то, а ты это. Ну, ты что? ну что, мать, мать. мать? Ну что, что, мать? Женщина. Женщина. Прекрасный человек. да. Но это же нужно осознать. Вы, ну, Все мы такие. Мы же все одинаковые. Ну, точнее. Все разные внутри. Он мужчина, я мужчина. Вы женщина, она женщина. Но внутри-то вы все... Разные. Да не слушай а его, он, все он все еще сам не осознает, что он произносит. Ну, у каждого своим понимает. Все да. вы добрые люди. Я, я тебя могу раскатать, но это не тема нашего обучения. Так, дальше. Все еще первый раз. Расстожделось? <смех> <смех> а? Да, каждое утро буду вставать, подходить в зеркало, <смех> ты кто. Ну, делай, <смех> что хочешь, не обязательно это. Придумай свои техники. А пока мы видим, <смех> человека <смех> тащит. В одной руке, как вы сказали, флаг и меч, да, Вот мы вас так и видим. Нет, это она сама Билетис, себя так да? видит. Я, я, я ее так не вижу. Зачем ты сам... Ну, по словам так получается. Ты подхватил ее образ и сам на нее накладываешь. Нельзя так делать, Альберт. Ты сам про меч говорил. Я... Да не я говорил, она говорила. Это не мои слова, это ее. Я ей просто напоминаю об этом постоянно. Но я на нее этот образ не накладываю. Я же вот говорю, что образ-то другой. Женщина, мать, прекрасный человек. Альберт, у тебя у самого сознания нет. Я тебе говорю, я тебе могу так раскатать, мало не покажется. Давайте по-простому, чтобы нам да. понятнее было. Зачем? А накладывание образов. Вот он говорит вроде правильные слова, а я-то вижу совершенно другое. Он тебе, он тебе образы еще хуже накладывает, чем ты произнесла. А ты не видишь и не слышишь? И он не слышит и не видит. И никто его не останавливает, кроме меня. А вы что-то да, видите, нет. товарищи да. сидящие? Щедящие. Какой образ накладывается? Опять товарищи. А, да. ну, товарищи. Надо... Ты кем работала? Я? Да, в советские времена. В партийном работе. Да. О, ну, понятно. В самом... Запрограммировали? Ну, я тебе говорю, конечно, это же надо же это все перевернуть. Не надо ничего переворачивать, осознать надо. Осознать, Но. когда нас, мы были эти, как их, атеистами, вот, и говорили, мы? ну, наше поколение в школах нас так обучали. И теперь это все осознать, что это не так, ну, не знаю. Это... У тебя есть очень большой, как сказать, недочет. Ты постоянно говоришь «мы», «вы», «нас», «они», очень одна... редко говоришь про себя. А, я ж не одна жила в этом мире. Сейчас ты здесь одна. Ты вот там на кресле сидишь одна, там нет никого рядом. Есть рядом кресло, на которых сидят другие люди. А у тебя вот эта вот коллективная привычка скидывать все на нас, мы, вас мы, они... А где ты? Отсюда и невозможно сам определиться потом будет, кто ты. Потому что будут мы, нас, мы были религиозны, не были религиозны, атеисты были, вы товарищи, мы товарищи. А где ты? Вот этот коммунизм, он, по сути, он истребил вот это вот, вот. индивидуальное сознание, как они называют. Теперь тебе себя нужно оттуда вытащить. Вот не надо я. вытащить, надо осознать. Не, вот надо, ничего не надо ничего а, делать. А, делать ничего не надо. А, надо осознать. Вот, осознаю. Четвертый этап. Осознать знания. Осознаю, осознаю. А потом только действовать. А ты все хочешь, надо что-то вытащить, вытащить. Так ты еще не осознала. Зачем тебе что-то делать? Нельзя ничего делать, не осознав. Обманули вас. Это да никто не обманул. Панель. Это была тренировка определенная. Кто осознавал, бы прошел элементарно, и ничего не не, не испортилось, также осознанным и остался. Нет, ну, поколение обманывали. Есть, да поколение ничего не обманывал. Не понимает, что его обманывали, что все на самом деле не так. Вот если это осознать, что все на самом деле не так, то уже из этого можно, как говорится, плясать уже дальше. Когда ты понял, что оказывается... Конечно, а мы это да, а Но... сейчас э, получаем маленькими порциями. И когда я это узнаю, что было и что с нами сделали, извините, мне, как я могу сразу себя перепрограммировать и все осознать? Это вообще... Я в шоке от этого, так всего. И вас обманули. Что ты, в чем ты, где ты роста? Ты тут же рос, среди нас, среди вот этого коллектива, среди этой системы. Я сейчас это не воспринимаю как обман. А ну вот ты, вот я тоже не хочу это пока воспринимать. Я Где говорю, ты дослушай, ты не услышала. услышала. У тебя это, потребность высказаться, а на Я говорю, Я говорю, я, я не воспринимаю это все как обман. я В воспри... данный момент я воспринимаю это как у, это, уроки учебы. Уроки учебы? Да. Себе. Очень колоссальный опыт, да. Именно. И нет никакого меча. Ни в руке, ни за спиной. Хватит тебе про этот меч. Я уже забыла, а ты мне все опять о нем. Очень хороший пример. Прежде чем понять, что это был урок, нужно понять, что тебя, как говорится, обманули. <соцепенно> и, и начать учиться, чтобы э, до, до истины дойти. А раз это не так, значит, что-то как-то по-другому, правильно? И вот mm -hmm. когда ты начинаешь уже искать, а что-то там по-другому, что-то... Где что я, где мой паспорт и, или так далее. Ты уже понимаешь, что да, это был урок, что тебя когда обманывали, да, и тогда. А вначале -то ты не понимаешь, что это. Так урок. это был урок или обман? Сначала был обман, когда ты осознал, что это тебя обманули, и ты начал учиться, и ты уже в, в процессе своих познаний каких-то новых знаний ты уже понимаешь, что это был тебе урок. Угу. Хотя поначалу ты понял. Первым надо понять, что тебя обманули, что все не так на самом деле, как, как ты думаешь. Вот. Можно и без обмана это все осознать. Можно сразу, это, ос, это, сразу это, это осознать, что это, на самом это. деле все не так. А как его сделать? Как осознать? А вот так. Не пропустить, не пропустить этап обмана. Не осознавать, что тебя обманули. Никто тебя не обманывал. Это был необходимый жизненный опыт. И тогда у тебя вот этот обман, обман это отрицательная негативная эмоция. Ее можно просто исключить. А ты на ней концентрируешься. У тебя обман, обман, обман первый. Это, первый это обман. Это негативная. Это, это, нег... это, не это не факт. Нет, это не факт. Я негативно к этому отношусь. Для негативное... меня это не факт. Как, как это? А вот так. Для меня это не факт. Меня никто не обманул. Никто не обманул. Учили, да. Урок такой. Чего вы так тихо говорите? Я же потом не за это усиливай звук. Можно порадоваться, подождите, подождите, народ, не говорите одновременно. Наташка хочет сказать. Можно порадоваться, что теперь это знание доступно, что теперь ты это знаешь, что ты это... знаешь. Вот, в позитив да, уйти. Да, теперь я это знаю, теперь я об этом думаю. Так я... радуйся. А что, писать что ли мне? Пить что а вам дана что такая возможность? Вот я и ну, не осуществляется, осуществляется. все. А что мне теперь? Ну, Возьми так. в правую руку шарики, а в левую, это, ну, не знаю, сладкую вату. Играть, что а? На белярку играть? На белярку Хорошо, хоть не карманный. Можно добавлю? Не наши души приходят, а мы сами души. души телах материальных. Это следующий этап, Это... рано или поздно мы все к этому придем. Но для начала нужно вот и хотя бы вот эти пять первых ступенек пройти. А вы уже там пошли куда-то? Это, это, это вот, я уверен, что у тебя вот тут вот еще, в этих пяти. Ну, так, так, а куда ты побежала? Ты повтори, чтобы все еще раз... Ну, записали. По -то, по -то, и... И... Повтори, пожалуйста. Да, первое, растождись. Это первое, да? А на четвертое. Ты записала первое? <с artywned> первое, второе. Самоопределиться. Треть. получить знания. А знания где получить? Библиотеку <свят> Из любых источников. <свят> Приходите почаще сюда. Чего надо? Миренно задавать вопросы и приносить знания. Вот правильно говорит. Знания даются через прошение я. Любой вопрос это просьба, вопрос, то есть, ты не просто вопрошаешь, ты просишь, дайте мне ответ, любой вопрос подразумевает, дайте кому, мне ответ, кому, кому угодно, Хорошо. всем, каждому. Я как? могу сказать на своем опыте, что вопрос не обязательно озвучивать, даже кому-то задавать. Достаточно да, даже... для себя записать, задокументировать, даже на смартфоне. Зафиксировать. Даже Зафиксировать. мысленно задавать вопрос да. один и тот же. И ответ думаешь И может другой человек этот вопрос задать. И вы получите да. ответ. Да. Ответ придет, рано или поздно. Четвертое. Последнее. Да. Ну, ты сказал, четыре, пап. Ты видишь, 5, 5. ну, увидающий механизм. Ну, что я могу <свят> лишь поделать. Так, не вешай, не <свят> <руки>. <свят> <свят> Ну, все, говорит, последний. Четвертый, последний. Зачем мне пятый? Ну ладно, не <свят> Не <запомнила>. вопрос. <свят> а может быть и шестой будет, я не знаю еще. Ну, давай. Она уже все определила Пластер последний. Шифы, Четвертый, осознайте эти знания. Применить. Применить полученные Осознанные знания на практике Действовать, действовать. Да. А под словом действовать Имеется в виду вообще все И говорить, и руками двигать И в суды ходить И с людьми разговаривать Любое действие Прежде чем делать, нужно вот эти четыре этапа пройти. Четыре ступеньки. Слухай, вопрос. А вот когда прокуратура приходит, говорит, ну, я хожу без этой бумажки, которую они все любят. она говорит, а давайте документ ваш. А я говорю, а нету документов. А как я вас должна записать? Я говорю, как заявление написано, так и записывайте. А это если она будет так это мне настаивать, напрягать, типа не, не покажете документ, с вами разговаривать, что делать. Знания. Ну, я, я спрашиваю, отсутствие. Ну я тебе и говорю, это относится к третьей это, ступеньке. Отсутствие знаний. Ты не знаешь, что делать, и они не знают, что делать. А достаточно почитайте. Э... Да меня Я говорю, а что в институте этого не учили? Он говорит, ну было там несколько там, ну зачет мы сдали и забыли это все. А это применяется. А. Иск о возврате имущества так и называется ведикационный. Если набрать в интернете, что такое ведикационный, то это понятие из римского права. Отрицательные факты не доказываются. Это тоже из римского права. Все применяется, все из римского, это кирпические юриспруденции, римское право. У меня вопросов нет, у кого будут вопросы? А это есть вопросы, Ты говоришь нет вопросов. Ты там про прокуратуру что-то спрашивал. А ты сказал, что типа применяй знания. Нет, напомни ситуацию, в двух словах. Я прихожу в прокуратуру, приношу заявление. С... А, ясно, вспомнил. Да. Она мне говорит, документ покажи. Я говорю, напишите вот то, что в заявлении написано. Я там себя консенсационирую. Типа, живая женщина собственным именем. там ля ля вот. Она говорит, а как я должна вас идентифицировать? Я говорю, ну вот, как хотите. Я, я же у вас не спрашиваю документ. Я, я верю, что вы, э, типа, полковник сидите перед отмышкой. Ну, она говорит о а... я думаю, они прямо у нас типа Основания для отказа. Документы не показала, кто я. Основания кто? для отказа. Документы я не показала. Сошлитесь на норму права. Ну, Сошли, Непонятно, сошлитесь на норму я права. Что я. Вот мы постоянно смотрим YouTube каналы этих, кто просрочкой занимается. Их очень много. У них тоже, они вызывают полицию, там, участковых, следственные группы оперативные. Они приезжают, говорят, мы, говорит, хотим написать заявление, пишите за нас. Они говорят, ну, хорошо, сейчас будем писать. Давайте ваш этот паспорт, основание. Ну, мне же как-то надо вас идентифицировать. Заявитель не обязан показывать паспорт. Отрицательные факты не доказывают. Очень грамотно общаются. Он говорит, ну, а как вас идентифицировать? со слов. У вас Колокольцев сказал, что нет оснований не доверять заявителю. Вот со слов пишите. А что считается отрицательным фактом? Я не обязан показывать вам паспорт а для составления заявления. Это отрица... Не обязан, не. Отрицательный факт. А если он хочет опровергнуть этот отрицательный факт, он должен сослаться на норму права. И когда они говорят, ну как, я же должен это, у вас это, паспорт, это, вы обязаны предъявить, он говорит, сошлитесь на норму права. Все. В никуда. Нету нормы права, знаешь, не обязан. Все. Нечем доказать, это отрицательный факт. Я не обязан предъявлять вам паспорт для, для это, подачи заявления. Вот и все. Отсутствие знаний элементарно. Знание мало получить. Антон. Вот я тебе сообщил, дата, да, есть, есть день рождения, есть дата рождения. Это знание, Но чтобы осознать, что с этим делать, и как это применять, и где, в каких случаях, применимо к себе и к персоне, это нужно осознать, а потом только действовать. Нельзя обнять необъятное, раз, потому что... Можно. Потому что оно объятное, в моем понимании. А в твоем необъятное. я не могу знать, все а законы, я могу законы во всех отраслях, которые меня, вокруг меня связаны. В торговле, в строительстве, а их и не, а их и не в обязательно. В, в этом где в еще там где-то. Понимаешь, чтобы прийти и разговаривать на уровне знаний законов, там кто-то, я что-то должна знать. А просто так, вот так, э -э ну, я считаю, так, что я не могу обнять необъятно. Все знать не обязательно. А мы сейчас обучаемся как раз. Вот. Важно знать ключевые моменты. Вот я когда еще, не знаю, еще в детстве когда-то открыл какой-то словарь. Не помню, по-моему, на компьютерную тематику. Такая здоровенная книжка была, листов 500, наверное. И там предисловие. Я никогда предисловие не читал. Но тут почему-то решил почитать. И там написано. Вся информация делится на два типа информации. Первое. На саму информацию. И второе на ту информацию, которая гласит о том, где найти эту информацию. Источники. То есть, ссылки на, на, на информацию. Вот я запоминаю ссылки на информацию, это намного проще. И когда у меня возникнет вопрос какой-то, я через ссылку найду саму информацию. А ты хочешь сразу всю информацию изучить. Неправильный подход. Ну, Никогда это, не получится. Я не говорю, что я все сразу так вот, не тогда, прим... вот, я тебе дал знания. Помог немножко их осознать, и теперь ты можешь их применять. На рабочем столе, вот компьютер очень помогает понимать, как вообще устроена система, на рабочем столе в основном находятся ярлыки, не сами программы, а ярлыки со ссылкой на то место на диске, где оно хранится. Если ты откроешь диск через какой-нибудь файловый менеджер, ты там заблудишься, где что лежит, какие папки и так далее. А на рабочем столе хранится всего лишь один маленький релычок именно на тот файл запускной вот, допустим, программа установлена в папку очень далеко, далекий путь, там программ файл, там какая-то папка, еще под папка еще под папкой, и там куча файлов в этой программы очень много. там Какие-то относятся... Есть картинки, есть описание, есть базы данных, там и, там много всяких файлов. И, а запускной, основной файл программы, он один. И вот на рабочем столе хранится один маленький ярлычок на эту программу. А если ты залезешь через файловый менеджер и попытаешься... А, и, а еще, если ты э, посмотришь скажем так, эту информацию в том виде, какую процессор видит, состоящую из нулей, единиц, то ты там вообще ничего не поймешь. А компьютер тебе помогает нулей, единицы преобразовать сначала в символьные цифры, биты, потом в виде файлов, ну, грубо говоря, потом в виде это, запускной программы, экзешника, а потом уже в виде ярлыка тебе ввод на рабочий слайд. И ты видишь, только ярлык маленький. Все, ткнул, все, запустилась программа. Вот это ссылочная информация называется. Тебе не надо знать всю эту. Байду, которую я тебе рассказал, тебе достаточно знать, что достаточно нажать на ярлык. И ты запустишь программу. Все. У -у -у. Все, я вижу, достаточно. Мне достаточно. На сегодня. Знаю, вот Еще надо. Мне достаточно. Мы тебя полностью поддерживаем. Ты у нас вожак стаи. Я? Да. Ты что, себя в живот не записал? И нас в том числе. Я против. Ты же сам говорил, что ты живой мужчина. Живой мужчина в составе стаи? Где осознанность, народ? Или ты в шутку сказал? Ну, условно, да. Почему нас не трогают? А? Почему нас не трогают? Потому банда. что мы банда. Это про программное мышление. Дмитрий, а а ты-то ходил по повестке, нет? Не, я не пошел вас. По Пускай от, э, с их стороны посмотрю, какие действия будут. По поводу чего? А, Меня же че? останавливали там это. Ну, я территориальность прописал вам, я не, а, практически ну, нигде не, не расписывался. Территориальность прописал в СССР. Смотрим, что да. они там скажут. И то они даже не протокол составили, а лист. Как же... Объяснение? Нет. Я его сфотографировал, О, кстати. Сейчас скажу, как он называется. У меня четыре должно быть ну дело. Да, объяснение лица, привлекаемого к административной ответственности. Объяснение. Да, и вот, вот, вот здесь вот я как раз это самое пора написал. СССР, СССР, территория. Ты написал, что это не лицо, вину не признаешь. Нет, ничего такого не писал. Я тебе не говорила, я приш... мне пришел ответ со Следственного комитета по поводу переименования РССР в РФ. Не помню, и что там? что ваше значит, сообщение, но ну, я там писала сообщение о преступлении, предполагаемом. Вот, э -э, статью, знаешь, как указала по имени или что ли, что-то такое, 10 какая-то. Мне написали, ваше сообщение направили в Верховный суд Российской Федерации. Вот. И тут же Российский этот, Верховный суд присылает мне тоже ответ, что воссылаем вам назад ваше сообщение, мы, не ком... мы некомпетентны рассматривать значит, те вопросы, которые вы поставили в этом сообщении. Надо было в прокуратуру обжаловать. Они обязаны Я... по подведомственности отправить туда, кто компетентен. Я в прокуратуру написала, отправила этому на Краснову, и в следственный комитет построил. Так что иди и иди получили. А что ты отправила? 559 кап. Сrodовшищает? За... За... Нет, ты отправил в прокуратуру. Прокуратура отправила Нет, в Верховный отдельно, суд. Отдельно отправила в прокуратуру РФ Красновый и отдельно отправила в Следственный комитет. Следственный комитет переправил Верховный суд с прокуратуры. Он, наверное, прислали, не знаю, еще не открывала конверты какие-то Слушай там. внимательно. Ты направил в прокуратуру в Следственный комитет. Тебя отправили в Верховный суд. Верховный суд тебе напрямую ответил, что мы некомпетентны. Надо было на Верховный суд писать в прокуратуру по 5.59 КАП РФ. Что-то 5.59? Да. Что за не ответ, короче, уже не, не предоставление информации. Тоже знание. Я об этом говорил, у меня есть О, видео. Вот тоже знание. Ну. Я уже купила кодекс КУАП, у меня уже гражданский кодекс, вот это знание. И вот это ношу с собой в сумке Вместо рецептов на пироги. Uh -huh. А применять не умеешь. Осознания а нет. Ну как применять мне? Прежде чем применять, можешь почитать. А я что тебе юридический институт заканчивал, чтобы сразу моментом на ходу применить это? А как применять, я рассказываю. Вот видео на два с половиной часа. Секреты переписки системы. Ну да. Ну это же нужно время на это. Нужно все это учить. Ой. Все? На сегодня? Отлично. Вопросы? Свободная тема. Расскажи вот про эту женщину. Помнишь, мы в прошлый раз были, когда она на громкой связи была с гоматологией. Э, mm -hmm. Мне сказали, что еще одна была смерть, да? Не ее, я надеюсь? Не знаю. До сих пор не знаю. Да, я веселая. Давайте. Что у тебя весело? <смех> да я тут уже всех уже <смех> достала своими вопросами. Нет, у тебя очень хорошо получается. Через твои вопросы, э -э я полагаю, что на 80% вопросов ответил всех остальных. А дальше детали. На основные вопросы ты задала. И на основные, это, основные ответы я дал. Для первого раза достаточно. Главная задача раз, рас царь. Вот пример хороший. Телефон и стакан. А нам говорят, это одно и то же. Стакану показывают, телефоны говорят, ну это же ты. Вот тут же твое фото. Вот, смотри, вот мы тебя сфоткали, это же ты. Вот хороший пример. Женщина мне рассказала с собой, как она в полиции. Вот и все это оформлялось. Теперь до меня дошло. Да, что что плот, когда придут, будут устанавливать, кто есть кто. Как она вот, показала. Это частный случай. Таких случаев, таких путей миллионы, триллионы. У вас не обязательно будет, как у меня. Да, да вариантов триллионы. Не понимаю, триллион. обязательно, как у вас. Мне главное, что я услышала пример. Понимаете, В ситуацию, что с вами... Система было. работает да. с персоналом. Она вот. видит, Я знаю это, да. Поэтому... Просто вам нужно не подтверждать вот, то, что они на вас составляют а проверять. Без оборота-то. Ну, то, что на тождестве не перестал. Отрицательные факты не доказываются. Ваше дело опровергнуть, отрицать. В отрицало вкути. Я не стакан Просто одно дело теория, а другое дело практика и когда... я, не, я не телефон, я не стакан Понятно. Я живой мужчина ну, да. Веришь? Угу. Главное, чтобы потом не растеряться А в что веришь? В стакан или в телефон? В тебя В меня? В себя могу Вот тебе, браточка И очень правильная браточка Ну все, давайте, а то смотрю, это все закипели, блядь. Да, подумал.